Здравствуйте, друзья! Опять у нас корейский язык с нуля каждый день, но у нас был небольшой был перерыв у нас. Вот, и мы продолжим дифтонги. Сегодня писать не будем, сегодня будем только слушать и попытаться понять, как же их произносить, эти дифтонги. Будем по таблице по нашей, которая тоже, когда мы ее доделаем. Или она уже выложена, я не помню. В общем, дифтонгов всего у, нас, э, всего у нас 11 дифтонгов. Это на три группы они разделены так, чтобы было. Здесь немножко начало таблицы не видно, но таблица это тоже там в документах, она где-то прикреплена. Вот, простые дифтонги, э, это у нас их сколько? Это у нас их 4. Э, при быстром слиянии произношения двухгласных звуков. Ва-о, о, ви, это у нас простые дифтонги. И вот они, собственно, так и пишутся. Это ОА, УО, УИ и уи. Вместе два. А, да, и так, таким образом четыре дифтонга у нас простых. Потом у нас идет вторая группа дифтонгов. Как вы видите, тут звук верхнего ряда, среднего ряда и нижнего ряда. Но это будет проще нам послушать. По... В группе тоже есть ссылка там на сайты, там можно послушать, как они произносятся. Э, по-моему, А, нет, извините, это, это, это, мы еще, это мы еще уточним. Но в принципе Э такое выс высокое, вот это верхнего, это значит, она как бы устремлена вверх, то есть звук у нас э э такой, он тоже можно сказать светлый. Е ятированный, Е это средний ряд, э э значит звук нижнего ряда. Ну давайте послушаем, сколько у нас здесь во второй группе, раз, два, три. В и Е. Ятированный употребляется редко. Вот у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5 5 дифтонгов. 4 да? простых, 5 у нас таких. Второй группы и третьей группы 2 дифтонга. У В и У чем они собственно отличаются да это мы тоже посмотрим тут тоже чистый звук и дифтонг тут тоже чистый звук и дифтонг и давайте на этом сайте мы а, на этом сайте мы послушаем где он у нас здесь а сейчас мы его найдем так. Вот они наши дифтонги сейчас будем слушать э, е, е, е, ва, и, в, ва, в в в в Вот, ну, в принципе, с первой группы все более-менее у нас понятно. Это у нас... Ва. Во. Во. В. А, нет, это وا. это у нас, по-моему, не в первой группе. Что у нас там было, давайте посмотрим. В. А, вот это звук верхнего ряда, это во второй группе. В первой группе у нас... Ва. Во. Ви. И. Так. Это у нас ВА, О, ВИ, «ы». Так, вторая группа, вторая группа пошла. Вот эти я, вот эти вот немножко здесь, конечно, написано Э, но он немножко ютированный получается у нас звук. То есть вот А, где у нас с одной палочкой так, такой, да, и с двумя. А потом у нас идет вот эти два а, звука. Э. Е. А эти у, у нас идет уже Э. Ё. То есть Е. Э, такие ютированные. Если на, верить вот... ну мы, конечно, это, этому сайту верим конечно. Э, Е. То есть это у нас как бы похоже да, на русский звук. Э. Е. Э, Е. А это немножко ютированный. А, ну, нельзя сказать, что совсем ютированный, но вот как-то вот... Э. Е. Э. Е. Е. Е. Так, и а, какие у нас еще тут идут? Потом вот этот звук у нас... В. Так, сейчас мы найдем. В, В, В, В. И два дифтонга, два дифтонга, звук нижнего ряда, чистый звук плюс дифтонг. В, В, В, В, В, В. в. в. в. в. То есть здесь прибавляется, здесь если просто, Э. Е. Э. Э. Э. Здесь у нас немножко уже слышится В. Такое, да? В. Немножко э, этот у нас звук получается. Немножко верхнего ряда, то, то есть как бы вот эти два звука нам бы как отличить. We, we, we. We, we. We, we. Здесь транскрипция немножко. То есть тон немножко тоже ютированный, вот we. этот получается. Даже не ютированный, а ютированный, да. Слышится тут немножко ю. Ну, и эти у нас совсем простые тоже. Вот. Ну, а, в общем-то, в общем-то, да, если их так послушать, в принципе, на письме, да, и даже на разговор... в разговорной речи, они, слава богу, редко встречаются, некоторые, да, и. Практически тоже не, не различается. Ну, конечно, если не брать совсем уже таких вот... То есть мы можем понять, что вот это ва, ва это ва, а не что-нибудь а что другое. Ве". То есть это соверше совершенно, получается, разные звуки. Э, э Е, В. У, В, Ве, Ве, Ва, Ви, Ви". Ви". Ви". Ви". Ви". Вот. Так что я думаю, что еще мы немножко попишем, потом потренируемся говорить. И у нас проблем с этими дифтонгами не будет. Вот, разберемся еще чуть попозже, что такое верхнего, нижнего ряда. Да? Ну, в общем-то, это как бы, наверное, гласные когда учили. То есть там у нас было такой вот светлый звук, да, куда направлено. Энергия при произношении, то есть она либо вверх шла, да, либо прямо, либо вниз, еще либо назад, это при произношении О звука. Так что это мы еще разберем к этому вопросу, к дифтонгам мы вернемся, потому что нам надо будет же писать с нашими согласными, потом будет еще урок повторения, и с нашими согласными мы будем их писать. Вот, но я вот сколько, сколько не очень много текстов читал, не очень много. Ну, в процессе обучения писал, да, тоже. В основном употребляются вот первые простые дифтонги, употребляются чаще всего. То есть, вот этот УА практически очень часто он употребляется. Очень-очень часто. Также и употребляется. вот эти дифтонги. Вот тоже употребляется часто. Этот звук тоже очень часто употребляется. А, ну, этот тоже э, немножечко пореже. Вот этот звук употребляется. Э, э, так, ну, вот эти, да. Вот этот, э, ну, не так, чтобы редко, но тоже встречается. А вот эти, честно говоря, мало я встречал. Вот этих э, в основном... Где-нибудь, да, в каких-то словах, там, безусловно, он есть. И э, это по ходу дела, когда уже мы за слова возьмемся, там уже посмотрим. Ну, так что не пугайтесь, ничего страшного. Вот, еще раз, раз, если послушаем, да, и э, запомним, закрепим. А потом будем уже писать на следующих уроках. Вот, заодно послушаем наши десять гласных, которые мы, может, уже чуть-чуть подзабыли. А, А. я о, я, у, ю, у- ю, и, а, я, о, я. O, U, U, U。 Е, ва, в, в, ва, ва, ва, в, в, в, ва, ва, Вот, ну, на этом наше короткое приключение... О, Господи, э, прос... э, простите. На этом наше короткое приключение заканчивается на сегодня. Э, вот, и э, я думаю, что э, завтра, может быть, мы немножко и попишем. Всем удачи, корейский язык с нуля. Вот в Телеграм, здесь у меня два канала, вернее, один канал. Это Аниоха Шимника по-моему, а, нет, он называется... Хангун, Хангун Маль, а, а, а, он Хашимника. Сейчас посмотрим ссылку. А, может быть, описание канала посмотрим. Вот, ссылка на него вот такая вот. Там, может быть, я в группе, в группе ВКонтакте поставлю. И также группа, а, группа, группа, группа. Вот группа. Собственно говоря, здесь пока, здесь, как прочим, и ВКонтакте тоже никого нету, но это и ладно. Что я сам учу, кому надо, тут тоже, может быть, захочется захочет сам учить. Вот, поставлю я ссылку эту. Поставлю, да, вот эту ссылку. А я еще, по-моему, где-то отправлял. А, да, да, вот я еще уже отправлял. Там пока, как вы видите, у нас тихо спокойно. Здесь нас двое. Это я, это тоже я. А, вот. Всем удачи, до новых встреч, до новых встреч. Корейский язык с нуля каждый день. А, всем спасибо за внимание. До завтра.